I think the girls with their nails Всем здорова, ребят! Ну что, у нас сегодня бодин аккаунт, и знаете, смотришь на этот аккаунт и понимаешь, насколько немецкий сервер обалденный. Обалденный в плане Плю героев и геймплея для бездоната, потому что это именно бездонатный аккаунт. Есть, как видите, огник, есть зефир. Куча всего. Странно, что Некраса нету. Некрас Вольт... Этого тоже нету. Сейчас посмотрим, что у него по недостающим героям. Но это аккаунт... Бездонатной. То есть доната на нем нет. И есть, в принципе, самые нужные герои. Остальных, я думаю, мы сейчас вытащим. А сегодня на немке вот такое вот дерево. Но я посидел, посмотрел. Реально смысла его трусить? Ну, наверное, нету. Потому что, ну, вроде плюшки кла... классные. Но без них можно обойтись. Я думаю, все-таки сундуки получше будут. Но мы будем сегодня именно ролить недостающих героев. Ну, в общем, вот так вот оно выглядит. Это дерево немецкое. ну В принципе, относительно неплохо то, что здесь есть монетки. А на некоторых серверах карты давали. ну На каждом сервере разные есть а деревья. Но, ну, в общем, дерево довольно-таки неплохое. Но есть акции повеселей. В общем, поехали, посмотрим на его аккаунт, что у него тут есть. 77-104. Бугич нужен. Иван Драчо. Иван Драчо. Так, Дама. свалин. Пепельная. Ну, а остальные все герои вроде такие. Ну, хотя блин классные герои у него мастера рун. неплохо было бы еще затащить так что у него тут по плюхам он говорил сегодня кстати открылся опять здесь колодец желаний так ничего больше у нас такого интересного сегодня нету на трату не ничего нету в общем у нас роллинг. Просто обычный роллинг на бездонатном аккаунте. Поехали. Кидайте заявочки, вступайте, кто играет на немецком сервере. No faces. Stress Fire Gilda. Не знаю, что это означает. но Так, поехали. Поехали, будем читерить на аккаунте. Потом посмотрим, что у Боди есть. Еще пооткрываем плюшечки. Посмотрим, какой сегодня рандомчик. Седнушка, а места-то не хватает. Ай-яй-яй. У, -у, у землеройка. Неплохо. Так, поехали. Пооткрываем плюхи, которые у него есть. Ну, вот еще мешки на зефира. Четвертая карта. Фига себе, тут у него плюх. Зажрался он. Это вообще... Надо слить, короче, этот аккаунт. Так, давайте плюшки пооткрываем. А, пять осколков уже есть. Посвобождаем места, потому что это печалька. Так, шестые. Пятые, отлично. Чик-бум! Отлично. Просто Отлично овощ у тебя уже есть поздравляю так глянем что там землеройка свален рамбард Тун -тун -тун -тун. так богич траго, надо заполнить землеройка у него есть Ну у него кстати не так уж и много надо героев Овощи есть, отлично. Блин, да тут я не знаю. Блин, да у него в принципе по героям реально кайф. Все, что надо есть. Так, поехали. Остальные плюхи сразу сейчас пооткрываем. Чтобы места было больше. Ой, ремочка, отлично. Сменки коробочки Блин, вот реально, смотрите, без донат. Да, без донат на немецком сервере. Не знаю, сколько он здесь играет. Надо бы, я у него спрошу, но аккаунт реально хороший. Без доната, блин, ну. На некоторых серваках, конечно, и бардов давали, и лисиц. Смотрите, сколько плюх. Ремочка, пакт, ну вообще огонь. Нормально Без доната себе тихо, спокойно Играешь, не паришься Еще, еще трифит Так, сумочки О, Кстати Раскол, отлично Так, надо эмблему все открывать Чтобы места побольше было Так, давайте сумки 5 зефира, наверное, 5 лисицы. 9 лисицы. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, здание есть. Сейчас идем с вами ролик. Ну облики я не буду открывать. Чик, Афинка. Да, нам надо выбить. Наверное, со всех героев мастер-рум. Ну и бугич тоже желательно. Давайте еще эти пооткрываем. Посмотрим, как же все-таки офигенно падает Огник. Дофига осколков падает. Но здесь Огника есть возможность собрать другими способами. Ну, печалька. Такс. Ну, думаю, места нам уже хватит. Под наши дела. Поехали. Опа-ча, свален. Еще одна землеройка. Да ну нафиг. Вот это, вот это немецкие бездонаты, да, ребят? Ведьмочка. Третья землеройка. Да ну... Четвертая. Да ну нафиг. Это просто жесть. Четыре землеройки, ребят. Четыре. Ну поздравляю. Еще один недостающий свален есть. Блин, ну круто. Немецкие бездонаты, конечно, в кайфе. Так, надо Бугича выбить. Ну, с таких героев, которые здесь есть, ну реально, здесь Бугича не хватает и Мастера Рун. Все. Остальные герои, ну такое, чисто для прокачки скиллов. Поехали. Четыре землеройки. Я в шоке, честно говоря. Леди Лео, Дракос, пожалуйста, пожалуйста, скиталец. Я офигею. Аккаунт просто в кайфе. Ну, без паладина, понятно. Оккультист. Офигеть! Варлок тесса да ну нафиг так передышку делаем от роллинга с маской ну блин маску на десятку качать бессмысленно блин ну, хорошие герои хорошие прокачки землеройки 4 штуки упала Оккультист. отлично ну, что я могу сказать, аккаунт хороший. С талантами, конечно, надо немножко будет пошаманить на некоторых героях. Но это без донат, ребят. Это бездонат. Как вам? Как вам такой бездонат? Хорош. Блин, смотришь вот так вот на героя, понимаешь, что без доната люди играют довольно-таки неплохо. Такс, окей. Три, ребят, три недостающих героя у нас уже есть. Нам бы, конечно, мастер рун и было бы вообще топчик. Сноу. Они так вылезают, и ты не понимаешь, что это за юрой, потому что большинство названий не знаешь. Паладин, Бигфут, Рыцарь. И за 150. И за 150. 150. Ну что я могу сказать, плюс 3 недостающие героя, я считаю это более чем удачно, да, остался мастер рун с таких и бугимен, два героя, которые недостающие, ну троих мы достали, есть возможность дальше качать, че я поздравляю, мы кстати за дестройера еще с тобой не, не рассчитались, в общем такие вот дела, пишите комменты, ставьте лайки, это был немецкий сервер, немецкий бездонат, Просто кайфовый сервак, поэтому кто играет на русском, переходите и не пожалеете. Все, всем удачи, всем пока.